Людмила Павлова, травя русы, родные наши светочи, ваши отношения к кольцам, врученным куклой Путин, В. Путин. Ой, что ты смотрел что-то? Да я смотрел, я да. совсем что-то кому-то раздал, он то ли этим АДКБшником, то ли СНГшником, я... Ну, тролль, там говорят, троллинг этого самого Властелина колец, тоже их 9 вроде. Ну, мы к этому не относимся никак, да, наше отношения, да, какое-то понимание. Ну, опять же, вот мы говорим, мы это, это мы от себя отделяем. Мы же опять же говорим и повторяем, да, что идут процессы воссоздания СССР 2.0. А мы говорим однозначно, что нужно, нужно все-таки строить державу. И даже не, не этот, даже этот не самый, трахтарию. даже не Тартарию, даже не этот самый, да, вот. ну можно сказать там ведическую Русь восстанавливать, да, а все это потуги собрать на материальном уровне, на обычном вот этом политическом уровне собрать то, что они же, осколки, э, вот они же, да, э, вот эти спецслужбы развалили. Вот. Ну, захотелось этим самым, да, некоторым персоналям да, хорошо пожить. Им там в Америке э, про прошлись, в Лондоне, Гандоне прошлись по ушам и сказали, а чего, блин, вот, э, сраная дача, да, вот мы ролики эти выкладываем, определенные, да, вот даже выкладывали Шурдева, да, в Одноклассники в Контакт. Советские дачи э, времен до перестройки, ну, это ж с Современного дворцами не сравнить. И вот этим а э, деятелям, вот эта, э, ли, да, вот этим деятелям э, советского так и партийного движения им сказали, что вы прячетесь, да, несчастные там пайки какие-то, да, вот, вы выходите на пенсию, да, вам дача уже не положена, государственная охрана, эти все эти дела, вы становитесь обычными советскими пенсионерами, а ваши детишки, так, нахуй, Вообще. обычно это само... А вы ж можете передавать, ничего нового под луной нету. Эти ж князья тоже пытались передавать по наследству вот эти свои те самые. И вот эти все, которые нерусь, да, в Лондонах, Гондонах и прочих этих самых, за проливных этих самых землям, втюхнули этим, э, ну, сначала этому ж да, э, Какому ну, может быть, этим может, самым. Ему, ну, ему. хрущу, а -а -а. потом этому Брежнему, хуеджиму, а -а -а. этом дочке Брежнева. Брежнева, прочим этим самым комбайнером, блядь. А -а -а, ну, комбайнеру его купили, у него камера, помнишь? Ну, да, там, с камерой ну, бегал по Америке. Ой, блядь, вышел я этот самый, да. Такой, вот, такие эти, Понимаете, вот сказали: да вы будете все время, господами, А это быдло, вы будете гноить, насрать на все это дело, да. Вот. А теперь получилось блин, не получается, не получается надо взад русскую гармошку сыграть взад, воссоздать опять Советский Союз, опять, чтобы опять были те же предатели Родины и Народа, чтобы они, ну точнее говоря, их них дети, там внуки с подрыми фамилиями, чтобы они опять брр штурвала, чтобы опять же этот самый. Вы что думаете, <клышко> не, не планирует ВВ или как его там называть, что эти дочки будут этим самым? Сколько втюхивают? Дочь Великой Ведуни, это что подстраивается? Вы думаете, что передадут какую-нибудь там Марьевановну, которая там супер продвинутая там какая-то? Нет, это вот кто-то из дочек Путина будет великая такая, блин, это сам. И, и будет снимать, и как в этом, в собачьем сердце, как там... Знаю, да, она летит на небе, будет стоять с такими глазами просветленными, знаете, как и вдаль так смотрящая. Я сейчас, ты знаешь, этот самый такая мысль пришла, ты вот этот говоришь, власть наркотики, вот они к этому тянутся. Я по, подумал сейчас, они настолько примитивные, что они даже не за, не за власть эту ратуют, а действительно, чтобы, блин, у внучка... Тарелка была полная, ты понимаешь? Они настолько на материи, чтобы вот он жрал хорошо, чтобы у него там шампусик вот этот был. Ну, у него и потом, им даже на эту плевать, мне кажется, они настолько примитивны, они до этого даже не доросли, что это какой-то этот самый. А вот, чтобы внучки эти самые были потом, ну, они же понимают, что они сдохнут, а вот внучки эти самые, чтобы у них была... Хавка на столе, ну, желательно, ну, не поглебка, а красная икра и запивать ее. Сейчас вкусиком. этот самый, сейчас я вот пытаюсь же этот самый, да, это исполнители, понимаете, вот эти все, включая поставленных резидентов, вот те, которых вы хоть как-то видите, да, и даже те, которых не видит никто, а вот мы говорим. Вот, э, те, которые за кулис на эти управленцы, да, ну вот Пелехова там проговорилось наконец, а мы говорили это давно. Э, вот эти так называемые да, кукловоды, повыше. вот топ подальше стоит, которых не видно, там в Академии наук они и прочие эти самые, да, которые не особо видимы, вот, они тоже ограничены. Исполнители это понятно, им вот это вот, главное, чтобы баланда Кормушка. была погуще, да, вот погуще была баланда вот Понимаете, я когда увидел вот это интервью этого подонка mm -hmm. конченого подонка кала мойского вот когда это падла сидела в обычной блять квартире хрущевки с евро и жрала виноградик на фоне обыкновенных обоев он даже не сидел в каком-то таком большом зале блин а вот это чмо которое блять через него прошло создание этого азова и прочего хуесова Целый банк типа привод понимаете вот это чмо колхозно они а чмо понимаете ну Чему это? Человек морально обосранный. Это вот почему я так говорю. Это Для меня это, блин, это просто пипец. Они все такие. Они не видят, ни, ну, не могут они подняться ниже уровня плинтуса. Но даже те, которые ими управляют, вот эти вот, блин, кукловоды, вот, дальше мы говорим о чем? Дальше это те, которые энерго сосущие твари, уже не энергия, вот, да? вот, а те, которые ими управляют, вот эти все, как они там, отрыжка, опрыжка, которая там все носится с этим воссозданием сева этого, совет... масоды, масоды. Да, мацоны эти все эти самые, да, вот это, ну все это, понимаете, это все блевотина, это все блевотина тупая, все они, хоть академики, хоть эти самые, да, закулисные эти деятели, но они чрезвычайно ограниченные. Вот. Они на шариках-лошариках -шариках крутятся. У них нету свободы полета мысли. Не дано. Понимаете? Не дано. Не выше кормушки. Поэтому опять, ну, основная народа, население, масса, блядь, ну, она тупая, понимаете? Она, она упорно ведется. Им сказали, блин, наморники надеть, блядь. Они, сука, два года ходили в наморниках. Не может это, блин, даже ВВ Путин или кто угодно сказать: что, блядь, ну что ж вы делаете? Что ж вы делаете? Он и так же показывал этот самый, да что ну, против этих наморников, да, не получается. Команду дали, собака, блин, одела собака головая, тварь, блядь, одела наморник. головая, тварь, блять, одела наморники. Два года, блядь, не снимает. Дохнут, блядь, пачками охуенно не снимает. Как заставить их снять, блядь? Как заставить? Только специальная военная операция. Особо страшно. Как еще. закончить специальную военную операцию? Блять, ну. Процесс же ж начался, начался этот процесс. Значит, это надо до конца, а это кровище много. Давайте мы, блядь, запустим эту самую тартарию. Великое объединение. Давайте народов. мы в Великое объединение колечки эти самые, да, не вот эти вот эти самые, да, э, ну этот. Олимпийское движение. Давайте 9 колец захуячим, как в том анекдоте, что я рассказывал. Зеленую пол. Нет, давайте красную захуячим. Понимаете? Вот это все это. обыдла масса, блядь. Ай, блядь, все пиздец нас окольцует. Нам придумали этих самых машияху еще как. Ну, блядь, и носятся со всякой хуйней, блядь. А нужно, блин, убирать эту полову. Не бегать за этим все это делом. Ну, понимаете, есть... Раньше, вот, в советских фильмах, это как писалось, да, в вот титры бегут, да, действующие лица и исполнители. Ну, поймите, вы, блин, это самое. Или вы будете этими самыми э, авторами вот этого всего происходит, или вы будете на потанцовках. Мы же говорим о том, что это немного обижает. Это, к сожалению, что вот этой вот массе, блин, есть и те, они. Сонные, ну блин, они воплощ... воплотители вот этого всего бреда, который им из телевизоров, из радио этих самых вталкивает. Они его, блин, воплощают. Но они должны очнуться, проснуться и воплощать э, здравый мир, о котором мы говорим. Хоть перелистывание этого, самого, хоть выбор э, этой странички со самым э, приятным, самым классным, кайфовым, здравым миром. Вот почему это то, то что мы озвучиваем, это выдающиеся вещи. И те, которые соратники-соратницы, это понимают. И даже порой комменты такие, что да, действительно, блин, мы образы, которые продвигаем, высочайшего уровня. Но основная быдла масса, блядь, рассуждают, какими кольцами наградил ВВ, и Лукашенко одел, а все остальные морду криви. И что из этого следует? Вот. И, и понимаете, вот это вот, блин, этот самый. Бегали, блин, этот э, кто там? Черномазова президента поставили. Бегали, все. Это последний, теперь, блядь, наш... А... Да, последний. После этого Америки пиздец. Потом наш Трамп, блядь, выдающийся. Даже, блядь, постыдно. Даже восхищался этот самый Рахман Торрер. Ну, блин, ну, елы-палы. Ну, это, это просто пипец какой-то. Ну, какая вам разница, блин? Кольца это, хуёльца или еще какие-то эти самые, блин. Это к этому отношение, ну, какое может быть? Вот нормального человека. Это когда окольцовывают каких-то птиц перелетных и следят, да, что они будут потом делать, да, куда они пролетят. Вот кого они Вот так вот Мелкоскопно это смотреть и тащиться, блин. Ну, тащиться в смысле ржать, блин. Ну, к сожалению, основная масса, блин, погибает. Михаил Маленков, проснуться, все проснутся, пишет. Все должны проснуться, но, опять же, мир, к сожалению, понимаете, из-за вот этой отупевшей массы, он получается жестокий. Мы говорим, что вот так вот раз, блин, и все, и проснулись. Нет, блин, надо вот в масках походить, блять, это самое, пострадать хуйней, повоевать надо на специальной э, военной операции или на не, не специальной операции, но дохнуто, погибают, блин. Получается, mm -hmm. все равно, оно такое, как бы, как по три как там перестрелка, блин, перекличка. Ну, вот потом будет. Вот, понимаете, по эти, дело том, что все кучку. равно соберут, блин. Как это будет называться? Это я не могу сказать. Почему? Я призываю построить державу света с народным самоуправлением, с безденежным обществом, когда будет, даже не карточная система, когда будет просто распределение ресурсов. И человек выйдет да. на тот уровень во множестве, когда мы будем материализовывать все это дело. Появятся все эти БТГ, материализаторы, вся эта хрень. Но основная быдла масса не хочет в это поверить. Поэтому им нужно обязательно, блять, возродить СССР 2.0. Обязательно. И обязательно выплатить им все вот эти, за что они страдали. Репарации, да. Вот Ой, или через нет. это созидательное общество, которое подкидывает репликаторы, БТГ и прочее. Сейчас я под, под, под чату. Людмила Павловна, а за ведическую правду и жизнь и понимаю, что все с кольцами спектакль. Правда да, это... да, конечно. Мы понимаем, уважаемая Людмила, мы понимаем, что именно ваш, ну, твой уровень, да, он высочайший. Это мы все понимаем. Поэтому, если мы там голосим и все это дело, вы ни в коем случае там не вдумайте обидеться или что-то. Надо тем... сужую публику голосить. Понимаете, вот, ну, пытаемся вот так вот, что охват все-таки больше сделать. Делать. Нашего ну, маяка света. Да, вот чтобы вот хоть немножко больше, понимаете. Линокша про поводу Миха вот эти растягивания. Баян, и желательно его порвать. <свят> <свят> Причем баян, это же имеется в виду слово, типа устаревшее, ну в смысле, уже было, да, действительно. Ой, это Он же и боян в этих самых же мифах, этих легендах наших древних, да, все это же это самое, да, и как в этой же поговорке или этой <свят> песне, да, закину к хуям. Да, баян этот надо к хуям, хватит уже туда-сюда, туда-сюда, ну да понимаете, да, блять, ну это мастурбация все равно, понимаете? Ну. Серьезный сэм к нам присоединился, проспал, только встал и говорит, согласен даже на плевуху, ничего, Леш, все нормально, Нет, все в тебе поклон. Так, вот. давай.